Всем здорово, бандиты и бандитки, с вами как всегда ГП. Э, я такой, знаете, вот перегорел с прошлой серии, типа меня бомбануло от этого места, думаю, ну все, сейчас с новыми силами соберемся, пойдем. Типа думал, что появлюсь где-то там в безопасном месте, а я такой захожу в игру, короче, появляюсь вот прям возле забора и на меня сразу же идет вот этот чел, который взрывается. Я просто сходу теряю половину ХП. Я думаю, а ну круто чё? Думаю, отличное начало. Не успел даже запись включить, сразу убежал в безопасное место, так сказать. Это, конечно, да. Хорошая игра, хорошая. Сразу, знаете, дер дер держит напряжение, типа, все дела. Так, нам нужно вот это дерьмо закрыть сейчас. Только как-то так, знаете, чтобы нас не спалили. Привет. А мы закрываем дверки. Так, хорошо, ворота закрыли, теперь останется нам всю вот эту шушеру собрать, а что нам, а что мы можем использовать? А, лестницу, собрать всю эту шушеру и подвести к тому чуваку, который взрывается, эй, эй. где там этот челик? Давайте собираем всю эту рубку. Эй, пацаны. О, он бежит уже. бежим, бежим, бежим, бежим. Давай, давай, рвани, рвани. Ну, ну. Боже мой. Что же он такой-то... ...прыткий. Надо его на этих чуваков навести. Иди сюда. Не взрывайся там, пожалуйста. А, вас, господи. О, oh, еще один. Здорово. Давай. Давай, давай, давай. Да ну... Сейчас заварятся. И никого с собой не забирай, да? Плохо. Так, ладно. Немножко у нас не получается. Пока что... Серегены в голову не ваншотят. Второй Сереген. Третий Сереген. Три Серегена в голову ему пофиг. Будем знать, скажем так. Ой. Сори. Были бы здесь вокруг шипы какие-нибудь, знаете, чтобы на шипы их понатыкивать. Да и не париться, не махай ручками, пожалуйста. Так, оружие неэффективно, плохо. Что у нас тут еще есть? Труба. У нас уже не так мало оружия осталось. нам нельзя тратить здоровье, потому что у нас нет аптечки, да, у нас нет аптечки я не знаю почему они такие живучие, это просто нечто так, это минус, хорошо Это сколько же вам надо чтобы сгрохнуть все нет да, еще нет уже не эффективно, я так понимаю, расхождение эффективно, то я его вообще никак уже не добил детали мы сможем починить хотя бы одно оружие давайте пусть это будет вот это супер так сколько там этих чулков я уже довольно далеко отбежал просто раз два три да послушайте что если Что если вагон затолкать? А, она просто умерла, я понял, хорошо. Иди отсюда, а ты вот туда давай. В огонь. Почему ты не загорелась? Загорись, супер. Иди давай туда же. Загорайся. Кстати, костер, костер это это очень хорошо. Есть, все мы сделали. Найдите главного поселка, пошли искать. Тук-тук. Я вас слышу. Понятно. Ладно, ну, говори тихо, может он не услышит. <смех> О, может он уйдет. Я вас слышал уже, чуваки. Yes. Who, who Go, oh, talk to Gersel, the eel is about the storm. There hey, anybody in there? Shh, not so loud. You brought the monsters. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them, all right? Rai sent me. You gersel. Ah, oh, you were for rise. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more Furkin telling me. please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Furkin gonna kick your ass. Do it, Furkin. Kick his ass. For God's sake. Look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rise wants his payment, so you make the payment and things get bad for you. And your woman. You can't threaten us. Kick his ass, Firkin. Give me a break, Kyla. Alright, fine here. This is all of it. Ugh. A real man would have kicked his ass. Yeah, I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. <clears throat> can't gosh. I got Gersel's money. I fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Just one pickup to go. The ferry station on вот он правильно сказал, реально, типа, чувствую себя ужасно. Но это реально капец, так, такой тичпинц сделаем, блядь. А, неприятно. Ну, я так понимаю, что... Как там нас зовут, блядь? А, крейн? Кран, точно. Ему тоже это неприятно на самом-то деле, просто... У него выбора, по сути дела, нету. Он бы тоже этим не занимался. Думаю, это и так понятно. По его реакции на многие просьбы и так далее. Так, погнали. Видите? Не-не-не. Я буду искать проблем, когда у меня будет ахнистрел. Тогда я буду искать проблем, пацаны. Пока что нет, пока что... Тусуйтесь. Тек. Видите, без вот этих, блин, быстрых чуваков вообще все очень легко. Груз. Я не буду забирать грузы, пока у меня нет огнестрела. Я не могу ничего сделать этим чувакам. Они убиваются очень долго. Хотя, может быть, если я там себе как-нибудь раздобуду какую-нибудь хорошую дубиночку или, не знаю, ну вы поняли, типа, тогда попробуем, а пока что нет. Пока что нет. У всех есть одни стрелы, короче, все такие крутые. Всем круто, а мне нет. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah, so are we. Riz said he'd protect us if we paid him, but so far all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire. Jesus Christ! You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. And hey, for what it's worth. This isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys, and yet you're still doing it, aren't you? Yeah. Okay, Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell Join the club. Now, come back and claim your prize. Good job today черти что черти что ребята это такая дичь такой трэш ой байна здравствуйте давно мы с вами не виделись ребята да господи и бежит же и бежит и не отстает что самое главное не успокоится пока не догонит не укусит там не котит. Oh, он бежит, все равно бежит Крэйн! Крэйн, ты копий? Я копий, что происходит? Кто-то на 18-й флору Мы делаем нашу работу, Окей, okay, окей, okay, друг, я понял тебя. Груз отобрали. Да мне похер на груз. Мне тут груз не всрался. Так, я буду надеяться, что здесь... Блять, там нету прохода. Да? А, хотя подождите, мы проходили через туннель а, двери. Да ты гонишь. Блять, забежал. Надо было обходить стороной и не выдумывать ничего. Я вообще пропустил все, что там в дополнительном задании. Отнести деньги в штаб. А, ага. Ты типа мне уже засчитала что я типа. Ага. Угу. Блять, найти пропавших. Ну, блядь, ну это вообще же не моя проблема находить ваших пропавших. Я, блядь, не один из вас. У нас там проблема в башне. Нам нужен этот игребанный антизины, что, блядь, мне приходится это дерьмо делать. Ааа, Столько говна в таком мире. Это просто жесть. Столько говна. Мы забыли, что у нас выбор это пока что. Пока что, во всяком случае, точно нету. Блин, далеко до этих пропавших бежать. Да я понимаю, что ты устал, Крым, Ну, блин, нам нужно. Нам нужно быстрее все сделать. Ты тоже пойми, братан. Окей, как мне тут искать пропавших? Типа вот просто вот так вот бегать и искать. From... Блять, охуеть там чувак по мне с огнестрела палит. Это вообще нормально? Да иди ты в сран, чувак. Да ты гонишь, что ли. Что мне делать с этим чуваком, с огнестрелом? А что мне тут надо забрать, я так и не понял. Вот это? Он же валит без перезарядки, просто. Жесть. И как мне с этим бороться? Вот просто, серьезно, как? Вон эта тварь сидит, сука. Ладно. Сейчас мы быстро посмотрим, что у нас по навыкам. Если кусаки вас хватит, вам будет проще вырваться. Пофиг, вдвое уменьшает урон от падений. Ага. Угу. Окей. О, а, это неплохо, неплохо. О. Ща, братан, подожди. Сейчас мы с тобой пообщаемся, секунду. Думаю, что весь такой классный, да? Так, сейчас... Ща, братан, подожди. Я только найду способ как спуститься. А, вон, вижу. Безопасно. Беу. Так. Ч ⁇ Лови. долетела нет? Блять, нет. Что это было за взрыв такой? Надо, чтобы в него попало. Супер. Я же надеюсь, он сдохнет, правда? Он должен сдохнуть, да. Пока. А что это за взрывы я пока что не понял. Да ищу еще. Какие же вы, блин, доходяги-то все. Всем что-то надо. Давай, давай, пусть у тебя это будет. О, ключи, нет? Да. А, подожди, нет? Подожди. А для чего ключи вообще? Ого. Ого. А вот это неплохо. Это удачно. Может ты... Да, наконец-то, спасибо. Знаете, я теперь... Я теперь... Класс, класс, класс. Так. Что э, у нас тут сломано? Вот это. Как там выкинуть? Х э, раз. И еще что-то. И вот это, да? Все. Ух. Это просто супер. Правда, здесь всего 10 патронов, но ничего страшного. Пусть будут. Это всяко лучше, чем ничего. Это намного лучше, чем ничего. Наконец-то у нас первый с вами. Это вообще просто прекрасно, супер. Все, погнали. Краису будем сдавать эту дерьмо. А потом бежать помогать нашим. Все, я прям вообще на приподнятом... Короче, приподнятое настроение, благодаря этому. Не теперь только будет интересно мы сможем э вот уже сейчас допустим покупать патроны у торговцев либо не знаю находить их мы начнем где-нибудь было бы неплохо как минимум так я уже знаю я уже знаю что такое Братан, я ради тебя ломаю себе ноги. Зверюка. Ой, это какое-то улучшение для оружия, я так понимаю, да? Супер. Так людям помогать, это вообще хорошая тема. так будем бегать по верхам по верхам всегда мне нравится больше она а ну, как-то чувствуешь себя в безопасности что ли не против конечно бегунов и прочего дерьма но все же ой пара у вас тут это Тут большой чувак появился вы в курсе что ж вы не отстреливаете Карим, вроде неплохой чувак, на самом деле. А вот раис Райс. one of you to the pit. Ah, the tower lucky returns. Do you have something for me, friend? Yeah. Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. Two crates of Anderson. I think not. Your loyalty to the tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Anthazine. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here. I will allow you this much. You promised me two crates of it. This is only five vials. <laughs> If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the Scorpion, J. Daldemir, she's one of your number, bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this Scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to uh, break. What? No, no, forget it, I'm not doing it. I hear no conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Yes. Yes. Yes. Вгн Ладно, вот. сейчас используем навыки Просто мда уж Так, теперь я чувствую, мы будем часто покупать, поэтому мы качнем вот это Отмычки нам пока что не нужны Все. Да, ребзя, у вас тут явные проблемы, вы знаете. Я бы на самом деле еще выносливости покачал. Чтобы можно было бегать еще дольше. О, а, кстати, я забыл о том, что мы понабирали гранат себе куча. Взрыв пакеты, гранаты. Почему инвентарь, от коле... А, вот, все. Угу. стоп. А где она? А вот. Самодельные гранаты и вдруг киоты. Но это вообще супер. Это сказка просто, просто сказка. ВГМ. Прин скоро ночь. What do you mean was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the... F What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get. This. Done. Fuck you, asshole. Да, вот это, это я с тобой полностью согласен. Так, вон башня наша. Это просто звездец какой-то. Типа такая. Ну и чё? Может I can track him down. может быть, Окей. Давай, давай. Поищем. Причем, это вроде бы недалеко. Да, это рядом, я тут как раз недалеко. Вообще супер. Да, вообще без проблем. Я даже ж не прячусь, братан. Ого, Дай! ого. Ого. Ого. Я понял, тут все плохо. Так. Где ты там сидишь, братан? Ай-яй-яй-яй-яй. Ауч. Было неприятно. Так, стоп, он где-то внизу. Так, это часики пикают. Уже 9 часов вечера, да? Да. Херово ночью. 2105. Так, ну мы вроде как в безопасной зоне, так что. Здорово. This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. Okay. I make the rules here. Is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville. Okay. Jeff Land. Jeffertown. New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff. There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That... That was me. But you shut up the <laughs> Installation of the Fort Jefferson Apocalypse wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. <clears throat> Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves. Плюс придурок? Hey, ah! Так, кстати говоря, я у это... Пешки Матрешки, откуда же вас столько? Э, я могу здесь спать. Э, опять же, все еще не наступил тот момент, когда я. Когда я буду согласен э, бегать ночью. Еще пока что нет тот момент. Так, а где я тут могу поспать? Мне кто-то скажет? Ага, -а -а, <звы> Да, да. <звы> Прекрасно вас понимаю, друзья. Прекрасно вас понимаю. крыша а а ну типа чувак спина крыша, да ну вообще без б ждать до утра пока что пока что мне хватает проблем и без вот этого всего и без охотников вот так ну погнали сейчас котимся угу. Но антизин нашим нужен, конечно, но типа... А, вон он, смотрите. блять, а там эта тварь плевучая. Классный, что мне с ней делать? О, боже мой, как же она меня уже немножко подбешивает. Это вот эти, блин, разные виды зомбари, которые с каждым разом становятся все неприятнее и неприятнее. О, там еще и взрывашка вот эта. Она на него, короче, набегут... Ну, вы поняли. О, а у меня идея. Не знаю насчет того, сработает это или нет, но ловите. Он взорвется там. Давай, давай, давай. Супер. Мы все равно живые остались, очень проблема. Так, вон, вон, вон. Туда, туда, туда. Меня здесь нет. Привет. О, нормально я его так приложил. Друг, в чем проблема? Ты не можешь добежать? Быстрее, быстрее, быстрее, меня бьют, сейчас будут бить. Никакого вейт. Идешь в сраку. Вот в такие моменты взрыв пакета очень вывозит. Очень вывозит. Прям супер помогает. Толпа зомбарей, просто отвлекаешь их взрыв пакетами и все и движешься дальше, куда тебе надо. Смотрите, что это такое? Типа, значок оружия три звездочки. Что это означает? Тут, типа, есть какой-то торговец? Ирвин? Да. Нет. Yeah, their thought-provoking meditations about people very much like yourself will have to kill buttloads of zombies for various reasons. The details really aren't important. What is important is production cost. Makeup is a major factor. I'm talking head rot, arms falling off, guts hanging out, and when you blow them apart with guns, those squibs cost like crazy. So you've come to Haran? It's a tragedy, of course, but. There's a fortune in special effects shambling through the streets, just waiting to have their heads blown off for my next movie, Zombie Annihilation 4 Dying Lunch. All I need is a gun nut who can drop in spectacular numbers, and I am told you are just such a man. Oh, well, нет. Я откажусь. Мне такое не надо. Спасибо. Jafar, blanc, you shouldn't have. Sorry, bro. бабло забирал. Сори, бро. what are you doing here? Relax, relax. I don't work for Rice. That was a one-time job, and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry, I mean it. Right? Look, everything I was doing, I was doing for Brecon. You can ask anyone in the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We've been picking up some of Raius's transmissions. One of his crews found something at the construction site, and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it, or destroy it. Well, I'm someone. Congratulations. The job is yours. No, <laughs> close. We'll be in touch. Понятно. Ну, в общем и целом, это задание никуда не денется, так что неважно. Так, а я могу сюда зайти? О, там у нас появилась какая-то новая одежда. Что за одежда? Паркурщик. Мне вот интересно, в чем разница между одеждами. Я переоденусь, конечно. Но все-таки интересно, в чем разница. Есть ли смысл вообще как-то переодеваться и так далее. Так, я же говорю, в общем и целом эти задания никуда не деваются, так что мы к ним обязательно вернемся, а пока что будем идти дальше по нашему сюжету, потому что нам уже все-таки надо вернуться в башню. Я не знаю, о, кстати, мы рядом. Я не знаю, сколько эта серия уже идет, но а, тут громила, да, в этой теме? Прикольно. Я думаю, мы в этой серии просто доделаем вот эту тему с газом. И закончим, а в следующей потом уже пойдем в башню. Так, окей. Тут просто громила заперты в этом дерьме, да? И со всех сторон колючая проволок. То есть сюда не залезут вот эти... Ходячий уродцы. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно запрыгнуть к нему, правильно? Кстати говоря, мне это нужно делать сверху. С моста. Судя по всему. Хотя, мне кажется, я могу это сделать и вот так. Нет, не могу. А на пальму я могу залезть? Не могу. И тут, Не могу. О, там плевашка. Как это мило А ну-го О, я могу. Тут неплохо. Сейчас мы с этим плевуном, блять, пидор. Хочу я сейчас покажу, кто из нас кто. Сейчас мы посмотрим, что это сделаем с животным. это уже, сколько ж можно. Почему ты такой живучий? Все, сдох. Он мне много хпа выжил своей этим говном. Так, хорошо. А гопа чекай, попробуем гранатку в него швырнуть. Вот так. Так, это не работает, окей, еще одну. Две. еще одну. Три. Умер. Супер. Ох, правда на эти звуки столько народу сейчас сбежится. Так. Валите отсюда, а вот тут делать нечего. Эти чуваки, которые быстро, они вроде не могут сюда залезть, правильно ж? Да, они могут. Здесь колючая проволока. Хоть что-то против них работает. Это радует. Понимаю твое огорчение, дружка. дела. Так, погнали. Так, хорошо. А какой смысл того, что я вот сюда залажу? Никакого? Окей. Но я аж не допрыгну, что да. И туда я вряд ли допрыгну. Блин, не нравится мне это дерьмо. Туда, бегите. Им, надо подумать. У меня есть идея теперь, конечно. Типа, чуть-чуть совсем подняться и вот туда вот так вот прыгнуть. Все, да. Отлично. А, на самом деле, это было элементарно. Смотри, бом бом бум, беги. Я, по-моему, его убил. Но это как минимум неплохо уже. Ой-ой-ой, так, это плохое место, это очень плохое место. Привет. Бон, смотри, бум, бум, бум, бежи туда. Ох, так. зачем я эти этишаники собираю типа а стоп мне показать что это что-то а может это внизу с другой стороны М -м -м. О -м -м. так а что у нас о, кстати говоря. Может, по-моему, возле башни, да? Рядом. Только мне... Только мне явно нужно не сюда. Она где-то там... Я не знаю, надо попробовать обойти эту тему. Все. Блять, груз рядом упал. Я даже не знаю. Я же здесь не поднимусь никак черт возьми что ж делать блин неужели это оказывает труба в туннеле это будет очень не очень если она там меня здесь нет там есть взрыв пакета друг Это а чем здесь? Ну класс, ну класс. <музыка> можно, можно, блять. <музыка> <музыка> <музыка> я ненавижу этих шустрых тварей, просто ненавижу. Блять, я далеко, я вот, или нет, они, а не, или да, блять, я не пойму. Нет, вот этот туннель. Я не знаю, я не знаю. Меня меня эти куски говна вымораживают очень сильно и больше всего. Иди отсюда. Угу, угу. я вас понял. Я еще и сюда не могу пройти, в этот тоннель. Это очень прикольно. Очень прикольно. То есть там типа вообще только через ту сторону а так проходить и все, никак иначе. Здорово, здорово. Весело, задорно, интересно. Ой. Я всем сердцем ненавижу этих быстрых тварей. Всем сердцем грузы отобрали, да мне вообще насрать на этот груз. ты, блин, как же ты меня двисишь, тварь собачья. блять, еще из двух сторон отвелёте. достать так чтобы они ко мне с двух сторон не подходили вот понимаете да я ее бью ногой она меня в этот момент просто лупит просто лупит И ей пофиг ей просто пофиг еще одна да это не очень она сдохла да остался только этот все он тоже сдох боже мой как же это не очень кто двое еще вот это плохо конечно минус почти о да да да да а зачем бы вы... минус а нет Ну... Благо а эти твари Меня на машине не смогут достать У меня остался один взрыв пакет Мне надо как-то их вот так вот Если я умру, я по крайней мере замучу этот вентиль. Потому что у меня уже просто сил нету. Куку. -ку. Просто вы понимаете, э, все. Ладно, единственные сейчас проблемы создают это чертовы бегуны просто чертовы бегуны на остальных плюс-минус пофиг ну когда вот этих тварей много собирается обычных я уже к ним привык то есть типа с ними в общем можно справляться по-нормальному а вот вот эти вот это гнида которая прям сейчас за мной бежит это по сути это дело я из-за этих тварей и подгорел Прошлый раз. Потому что все проблемы, которые у меня были, это они были именно из этих тварей. О, это здесь, кстати. А, -а, а, он бомбы кидает. Вы понимаете, да? Иди сюда. Блять. теперь не умереть. Чуть-чуть до 25 подхился. Блять, раньше он таким говно не плевался, кстати говоря. Я умер. Все хорошо, все хорошо. Я спокоен. Все хорошо люблю знаете ли когда жопа горит прям таки обожаю здорово блин так надо как-то попробовать пробраться ближе по к этой точке чтобы смотреть что там и как и что мы можем сделать как мы можем грамотно это все дело замутить с вами а видимо никак да хотя почему прикольно да он бомбой прямо в меня попал иди сюда А, вы понимаете, да, сколько у меня хп осталось? Ох, божечки. Что же мне с вами делать? Смотри, сколько их сюда сбежалось. Так, ну и пока что, пока что, вроде бы я для них невидимый. А, да, конечно, конечно, невидимый смотрите она меня еще стукнуть смогла как блять, просто пиздец я не знаю что делать я не знаю что говорить тут раз понимаете э, блять то да, я могу использовать взрывчатку э, разъебать их типа попробовать и так далее и тому подобное взрывчаткой но понимаете что на звук взрыва прибегут еще эти твари просто вот просто прибегают на, на, на любой шум. Ты просто даже ключом вот пиздишь чувака, да? Просто ключом его пиздишь. И все, и все. И просто сбегается толпа этих тварей. Смотрите, все типа спят. Этот вентиль, я так понимаю, внутри этого здания, да? Так, окей, окей. Давайте попробуем стал тактику А, нет, этот вентиль не внутри. Он где-то вот здесь. Но мне все равно придется перелазить через забор, а это это шум. Надо хотя бы его обнаружить для начала. Так, окей. Некоторые внезапно проснулись. Как это мило. Этот вентиль где-то тут, я так понимаю, да? Ну, привет. Ну пиздец, ну пиздец, а я еще с пройти тоже не могу Так, ну, это единственное место где я могу отбиваться от э, вот этих быстрых тварей, все Странно, она ушла. Что такое? А меня тут нету, пацаны, меня тут нету. Кстати говоря, как мне к этому чуваку забираться? Видимо. Чё? Что? Тут тусовка Раиса рядом Значит, это не наша башня Наша башня наш. В смысле? Блять, взлом Да пошел ты нахер Блять, класс Меня зомбарь кинул пушкой Проблема, братан Домой Давай Иди сюда, залазь, залаз, Залазь сюда Еще? Ну давай еще Давай Посмотрим, пока тебе не надоест, да? все вся проблема главная проблема у меня сейчас это вот эти вот чуваки мне бы их как-то отвлечь по-хорошему потому что здесь надо взламывать что если я их перемену как-то на вот эту сторону Окей, okay, один пришел, ой, второй пришел, третий пришел, четвертый пришел Дэйли Тауэр, скажите, как вы, как давно вы заразились? Почему вы не порались за выживание? Почему вообще вы превратились в зомби в таком месте? Почему вы так на меня смотрите? Ребята, вы же знаете, что такое интервью? Вы должны давать ответы. Я понял, вы не настроены. Ладно, в другой раз. Ну что дастся хотя бы одного рипнуть? Они толкаются, знаете, такие типа Да-да я, я его сейчас нафиг забира. Ему, типа, расскажу, кто тот главный. Ой, я не знаю, что делать. Я тут уже так долго сижу. Очень долго сижу здесь. М, здесь, да, вроде выбросить. кто возьмем вот это. Это всяко лучше, чем... Опять же, ничего. Урона здесь, правда, очень-очень мало. Понятно. Я все понял, пацаны. Я не знаю, я не знаю, что мне здесь делать, как мне, как мне их поразгонять или я не знаю, что мне с ними сделать, чтобы их вообще убрать как-то отсюда и спокойно открыть эту чертову дверь. Это ж гребаный взлом. Ну, понимаете, да? Во, вот оно, оно опять прибежало, животное это. О, еще одна. ну вот что, что, что, что мне делать с ними? Что? Если я соберу сюда всю пачку, кину им гранату, я все сделаю. Но сюда же сбегутся и остальные. Эй, пацаны, го сюда. Го, го, го, все сюда, все сюда. У меня выбора другого нет, по сути, правда? Правда. Пацаны. Пацаны. Эй. Чуваки. Го сюда все. Го, здесь тусовка. Я надеюсь, получше. Чуваки. Все? Все собрались, нет? Бля, там один отбился. Эй! Эй! Бля, ей похуй, ладно. Пацаны. Ну, пацаны! Ну, мне надо вам кое-что сказать. Можете, пожалуйста, все собраться вместе, чтобы всем было слышно? Давай-давай, иди сюда. Иди, иди. В общем, тут такое дело, пацаны... пизда для ну сука ебаная блять тварь нахуй в рот ебал вас ладно я хотел доделать это задание видит бог хотел но я думаю, мы на этом закончим в этот раз эту серию, потому что, ну, опять, подгорает от этих модозвонов просто невероятно сильно. Я не знаю, меня они очень сильно бесят. У меня есть винтовка, но, типа, здесь всего лишь 10 патронов, и, типа, мне это вообще никак не поможет. Так что, в следующей серии уже попробуем все-таки, видите, вот с новой серии у нас там получилось все очень легко. В следующей серии попробуем доделать это задание, а сейчас пока что передохнем. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, ребята. А ты, тварь, иди домой. Гни.